Здравствуйте, друзья меня зовут елена и вы на моем канале о вязании сегодня хочу вам рассказать не о вязании а об вышивке по вязаному полотну сразу хочу извиниться я вышиваю вот это моя первая работа и хочу поделиться с вами там тем что я научилась я взяла самые простые Приемы, самые простые цветочки, самые простые листочки. И хочу показать вам, что очень просто, даже начинающему такому, как я, можно украсить вот такие красивые варежки. Тем более у нас впереди с вами новогодние праздники. И мы захотим порадовать с вами подарками своих близких и родных. Для работы нам понадобится пара варежек, вот таких, просто связанных лицевыми. Нам понадобятся еще ниточки, можно вот от, как у меня, вот такие цвета взять, и такого качества можно взять любые ниточки и вышивать любыми ниточками, взять и остаточки, и взять из новых клубочков. Также нам еще понадобятся две иглы с большими ушками, вот такие вот, вот такого размера, ножницы, чтобы обрезать хвостики, и вот у меня нет специального карандаша, чтобы наметить рисунок. Я буду это намечать ручкой, потому что все равно потом все вот эти мои помарочки ручкой, они все закроются вышивкой. Еще раз, повторя раз повторяюсь, что я это делаю всего лишь второй раз. Поэтому извините, если что-то будет не так. Так, еще хочу сказать, что я вот э, как это сказать? Первую варежку я вышивала и, честно сказать, никак не могла, не получалось у меня, потому что я постоянно захватывала э, иголками вторую сторону. Потом только для, для меня дошло, что можно сюда вставить варежку что-нибудь. Под рукой оказалась у меня обычная упаковка от спиц. И я, она такая картоночка и в, э, в целлофане. Я ее просто туда вставила. Она иглой не прокалывается. И очень удобно она там внутри скользит и помогает нам вышивать и не пришить нам вторую сторону варежки. Намечаем для себя любой рисуночек, какой вам нужен. Я буду повторять варежки, потому что это будет подарок для мамы и дочки. И хочу сделать для них одинаковые варежки. Это для девочки-подростка и это для взрослой женщины. Вот я для себя наметила немножко ручкой рисунок, где у меня будет примерно вот лист, кружочек, это у меня будут цветочки, где просто вот такие вот штрихи, это будут у нас листья. И я вот вам сейчас покажу, как вышивала листочки, как вышивала. Для вышивания листочка нам понадобится одна игла, и я вот вдела в нее вот такую зеленую ниточку махера, для вышивания цветочка нам понадобятся две иглы. Сначала нам нужно закрепить ни ниточку. Вот находим вершинку нашего листочка, отступаем немножко вниз, это примерно чуть меньше сантиметра. Нам сейчас нужно закрепить нашу ниточку, чтобы она у нас не выскочила. Ниточку мы с вами закрепили и дальше начинаем с вами вышивать листочек. Я ввожу вот сюда же в то отверстие, где мы начинали наше вышивание и вывожу иглу рядышком, левее, чуть-чуть вот нашего первого стежка. Затем вот так отвожу ниточку и нахожу параллельно вот этой нашей вот ниточке, параллельно с другой стороны нашего первого стежка, ввожу сюда иглу и вывожу ее вот здесь, в ту дырочку, где мы начинали с вами вышивку. Вот тут чем мне удобно вышивать махиром, потому что он путается. И вот так, смотрите, я затягиваю, и у меня получается вот такой стежок. Я не знаю, кто знает, как этот стежок называется, пожалуйста, мне напишите. Затем вводим вот так, как бы закрепляя ниже нашей ниточки вот этой, вот этого вот нашего, нашей петельки, я ввожу иглу и опять же вывожу ее вот сюда. Чуть ниже предыдущего нашего стежка. Вот у нас стежок наш, этот предыдущий, закрепился. Так, и опять ввожу параллельно вот здесь, и вывожу его чуть ниже. Иголочка идет поверх ниточки. Вот что опять получится. И опять нам нужно закрепить чуть ниже вот этой ниточки. Я ввожу иголку и вывожу ее вот опять здесь. Стежок свой я закрепила. И вот такими вот несложными совершенно стежками, видите, иголочка у меня поверх ниточки, у нас ниточка должна быть поверх вот нашей вот этой петельки. Мы опять ее вот так затягиваем, вводим иголку чуть ниже нашей вот этой петельки, и опять выводим ее вот с этой стороны, как бы закрепляя нашу петельку. Опять ниточку вот так опускаем параллельно. Находим вот здесь, вводим опять иголочку и выводим, так не забывая про наши намеченные, где мы наметили себе листики. Опять у нас иголочка поверх нашей ниточки опять получается у нас вот такая опять петелька мы ее просто подтягиваем там где у нас получаются вот такие пробелы можно повторить еще раз вот смотрите вводим вот сюда где у нас получился пробел Вот видите, вот чем немножко неудобны эти ниточки, потому что они постоянно, из-за того, что махровые, они постоянно цепляются и путаются. Вот смотрите, вывели мы, и вот сейчас вот у нас вот так закроется. Мы уже параллельно вводим вот сюда, то есть вот с этой стороны. Опять у нас иголочка поверх нашей ниточки. Так, неправильно получилось. Так вот, поверх ниточка верхняя должна быть поверх вот этой нашей. Вот так вышиваем листик до того места, вот где нам, как мы листик свой себе нарисовали. Опять также мы закрепляем. и выводим в то место где нам нужно и так вышиваются простые обычные листочки еще раз повторю вот эти вот все наши где ниточки тонкие и все равно получается пробелы в листьях мы можем их Просто прошить еще раз. Второй раз вводим опять же сюда. Наверное, с опытом потом придет, что у меня не будет вот таких вот пробелов в листочках. Вот получается вот такой листочек. Заканчиваем уже листочек самостоятельно. Я надеюсь, все понятно. Я вот сейчас закрою все свои пробелы. И покажу, что у меня получилось. Еще есть простой способ вышивания листочков. Я также закрепила ниточку, как показывала вот в этом листочке. Только сейчас буду, вот, вывела вот сюда ниточку. Вот она у меня здесь сверху, у меня центр листочка вот здесь. Я ввожу в ту же дырочку чуть ниже и вывожу ее вот здесь. Потом опять же ввожу вот в эту дырочку и вывожу параллельно вот этой. И вот так мы продолжаем вышивать наш листик. И вот так вот она вышивается наш листочек. Можно вышивать и первым, и вторым способом. Я вот нашла два таких простых способа, как вот. Вышивать лепесточки, листочки. можно и вот так вышивать все время в одну сторону шуршит у меня упаковка но вот без нее вот не никак пока вот можно да и в одну сторону вышивать и сразу две стороны вышивать вот получается вот такой листочек вы будете уже вышивать так, как вам нравится. Здесь получается. Лице с изнаночной стороны немножко поплотнее, чем вот в этом лепесточке. Заканчиваем с вами уже самостоятельно вышивание наших лепесточков. Дальше покажу, как я вышивала веточки и бутончики. Вот сейчас я хочу наметить вот такую вот веточку. Вот эту вот. Вот она у меня нарисована, вот такую. И бутончики. Я просто вот такими вот стежками просто намечу. Веточку вот эту. Вот, наметила я для себя вот веточку и сейчас вот буду вышивать вот такой бутончик ниточку я спрячу вовнутрь и отрежу поменяю ниточку на сиреневую и будем вышивать бутончик поменяла ниточку опять также закреплю примерно ну, Около сантиметра, чуть поменьше. Так. Сделала одинаковые кончики и так. закрепляю ниточку. Далее ввожу иголочку вот в это отверстие и вывожу там, где у нас ниточка. Вот, видите, вышла у меня игла там, где ниточка. Делаю вот так иглу подлиннее. И вот так по часовой стрелке наматываю ниточку по спирали. Наматываю, ну, 11-12, ну, скажем, 13 раз наматаем. Так, начинаем считать. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, придерживая двумя пальчиками вот эту ниточку, намотанную. Я иголочку вместе с ниткой мне нужно протянуть, наматываем, когда наши колечки, виточки, не затягиваем сильно, потому что здесь потом не сможем протянуть ушко протягиваем. Вот что у нас получилось? И опять вставляем в то же отверстие вот сюда и выводим рядышком нашу иглу. Потихонечку затягиваем. Так. Нитка длинная, немножко путается. Так. И вот смотрите. И немножечко потихонечку затягиваем. Вот у нас вот получился вот такой первый наш, вот такой половинка нашего бутончика. Опять вводим вот сюда. Если вот остаются вот такие хвостики, не беда, мы их потом закроем. Так, мы ее сейчас зацепим. И выводим, вводим уголочку примерно в то же в дырочку, где первый раз вводили. И выводим там, где у нас ниточка, вот рядышком. Опять накручиваем нашу спиральку из ниточки. Я опять накручу 13 виточков. 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 и опять придерживая двумя пальчиками вот здесь мы протягиваем через наши виточки иглу с ниткой И вот ложим наш бутончик рядышком, вот так. Вот получился бутончик. Это наши розовые лепесточки. Закрепляем вот так ниточку, чтобы у нас ничего не распустилось. Я пока ее выведу в сторону и покажу, как мы у бутончика сделаем лепесточки. Все, ниточку я убрала. Мы ее можем просто обрезать. Вот наши розовые лепесточки, вот эти получились. Вот они. Вот они. Точно такие же вот лепесточки. Розовые у нас вот здесь и вот здесь. Если мы хотим сделать бутончик побольше, мы вышиваем еще посерединке. Если нам не нужно, то вышиваем вот так вокруг зелененький. Сейчас будем вышивать зеленые листочки вокруг нашего бутона. Также закрепляем ниточку. Вводим. Если нам нужно сделать вот такой, то мы вводим чуть выше, выводим иголочку, чем наши розовые бутончики. Если делаем вот такие, маленькие лепест... листочки зеленые, то выводим иголочку чуть ниже. Мы сначала сделаем с вами маленький. Мы вот так вводим, и вот здесь выводим нашу иголочку. Одновременно вот сейчас мы закрепим с вами ниточку зеленого цвета. Вот так. Выводим нашу иголочку рядом с ниточкой зеленого цвета. Наматываем чуть меньше. Здесь у нас было 13 витков, здесь намотаем мы 11. И также протягиваем через, придерживая двумя пальчиками, через наши виточки. Прокручиваем нить и протягиваем. Иглу и ниточку придерживаем и укладываем ее в то место, куда нам нужно. Вот так. Вводим опять в это же отверстие и выводим вот сюда, чтобы сделать второй зеленый листочек. сюда же иголочку и выводим вот сюда опять делаем 11 12 витков Вот у нас получились вот такие наши листочки. Мы еще захотим сделать, положить его сюда. И он должен нас быть чуть выше. Мы вводим опять сюда же нашу иглу. И выводим чуть-чуть выше наших вот этих розовых лепесточков. Опять вводим сюда же в основание нашего цветка иголку и выводим там, где у нас находится нитка, накручиваем, ну, примерно такое же количество 12-13 виточка. 5 вытаскиваем, если у нас. Немножко застревает. Просто покручиваем иголочку. Придерживаем вот эти виточки пальцами. И у нас иголочка выходит сама. Мы ее. И вот сейчас нам наша задача положить наши виточки зеленые между розовых. Мы их немножко раздвинем. И подтягиваем ниточку. Вот посмотрите, что у нас сейчас получилось. Вот такой получился у нас бутончик здесь мы вот так закрепим чтобы наши виточки никуда не делись здесь можно положить еще один маленький виточек вот такой мы иголочку вот так выводим здесь положим еще давайте ну, 9. Виточков сделаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И они у нас лягут поперек наших, в основании нашего, нашего бутончика. Так. Подтягиваем. И вот, вот так вот у нас лег наш вот этот вот. И мы его тоже закрепляем. Вот, закрепили наш бутончик. Это наше основание нашего цветочка получилось. Дальше, или мы продолжаем тут еще вышивать. Дальше я вот так вот, вот где я намечала для себя вот наш стебелечек, вот так переворачиваем И я просто вот хаотичными стежками вокруг вот этой намеченной нашей ниточки я вот так прошиваю. Потому что у нас это розочки предполагаемые. И у нас в розочках есть шипы. Как бы я вот намечаю себе вот такие вот шипы. Здесь мы можем сделать и утолщение, и все, что нам захочется. Потому что это наш цветочек, это мы его придумали. И мы его вышить можем. Разные все, вот даже варежки одни и те же. вот Одну варежку вышиваешь, у вас получается один цветочек. Вторую варежку вышиваешь, получается совсем другой цветочек. Вот у нас что сейчас получилось с вами. Вот такие бутончики. Если вы хотите, чтобы бутончик был вот такой, вот такой бутончик, значит вы просто прокладываете два сиреневых и два вот зелененьких, посередине мы просто не делаем вышивку нашу. Получается вот такой бутончик. Так, сейчас ну, показала, как вышиваются листья, показала, как вышивала бутончики. Сейчас покажу вам вот самое интересное, как вышиваются вот такие цветочки. Они тоже вышиваются совсем просто. Возьмем нашу ниточку нашего цвета для цветочков и будем вышивать цветочки. Для вышивания цветочков нам понадобятся две иглы. Од в одной вставлена ниточка, другая просто пустая, без нитки. Так, так же, как всегда, я закрепляю ниточку. Вы можете закреплять, как вам удобно. Мне удобно вот так, я закрепляю ниточку вот так. Дальше, вот смотрите, вот у меня с этой стороны, у меня ниточка. Я ввожу вот с этой стороны иглу и вывожу ее там, где у меня находится нитка. Беру вторую иголку и ввожу ее туда же, параллельно первой. Вот так. Затем, вот так придерживая две иглы, я беру в левую руку ниточку вот так смотрите накручиваю ее вот захватываю ее накладываю на палец делаю вот так вот петельку и эту петельку вот так я ее одеваю на две свои иглы вот в первом вот здесь вот в первом вот нашем лепесточке мне нужно сделать первые 11 штук придерживаем иголочки смотрим чтобы у нас ниточка не попала между двух игол и вот так делаем 11 вот таких петелек сделала 11 петелек вот они у меня затем иголочку которая у меня без нитки я вытаскиваю откладываю ее вот это здесь вот это свои все вот эти вот петельки я придерживаю пальцами и вытаскиваю иглу с ниточкой Поворачиваю так, как мне удобно, поправляю, чтобы вот у нас развернулись наши вот петельки вот так вверх и вот так их подтягиваю ниточку прямо подтягиваю. Посмотрите, вот такой гребешочек у меня получился. Вот это вот лицевая сторона гребешочка, вот это изнаночная. Они немножко отличаются. Берем за лицевую сторону та, которая вам больше нравится, поворачиваем, мы там и закрепили нашу вот это вот лепесточек, вводим опять ниточку вот так протягиваем, вводим опять сюда, вот иглу. Сюда же вставляем в наше отверстие параллельно первой игле, вторую иглу вытаскиваем и опять нам нужно сделать с вами 11 наших петелек. Пустую, без нитки, мы вытаскиваем, придерживая пальчиками, вытягиваем ниточку. И нам сейчас нужно с вами вот этот вот наш лепесточек положить вот так, параллельно нашему первому. Мы его придерживаем пальчиками и до конца вытягиваем нашу ниточку. вот Укладываем его так, как нам нужно поправляем и закрепляем следующие у нас наши вот смотрите что в этом что в этом что в этом цветочки они будут немножко больше каждый раз я добавляю примерно еще три-четыре петельки вот таких если вы можете сделать и меньше и больше чем у меня вот в моем случае я сделала сейчас вот 11 добавлю еще 5 и сделаю 16 ну вот смотрите первые у меня лежат вот так их у меня два всего лепесточка потом у меня идут три лепесточка они у меня уже чуть больше они накладываются один на один и нам нужно распределить примерно одинаково наши лепесточки, поэтому я вот смотрите ввожу вывожу вот сюда ниточку или лепесточек я буду ложить вот так. Поэтому я вот вот у меня начало моего лепесточка и хочу я его вот так положить. Я значит вот сюда ввожу иглу. И вывожу ее там, где у меня находится нить. Количество сейчас наших также вводим сюда вторую иглу параллельно. Количество наших сейчас петелек увеличится я увеличу на 4 на 5 ну, сделаем так 16 17 наших петель придерживаем правой рукой придерживаем иглы а левой рукой делаем вот такие наши петельки так вот я набрала 17 петелек пустую углу я вытаскиваю расправляю ниточку чтобы она у меня тут не закрутилась таскиваю придерживаю наши так, запуталась у меня нитка конечно если у вас будут какие-то более скользкие нитки они так запутываться у вас не будут Так, и протягиваем наши ниточки, придерживая пальчиками. Наш лепесточек разворачиваем в ту сторону, как нам удобно. опять сюда же и закрепляем наш лепесточек разворачиваем его аккуратненько и вот и закрепляем его подтягиваем поправляем все как нам нужно так вывела сразу сюда вот ниточку завожу еще вот сюда, за лепесточек иглу, чтобы у нас, вот как вот вот в этом случае, лепесточки накладывались один на другой. Вывожу опять сюда. Вывожу иглу там, где у нас ниточка. Сюда же ввожу вторую иглу параллельно первой. И опять набираю 17 наших петелек. Сделаем вот этот и еще сейчас один сделаем лепесточек таким же способом я вышила в этом цветочке еще второй ряд по три лепесточка и в оригинале у меня здесь вот в моей первой варежке вышит еще третий ряд с лепесточками в 23 петельки вот посмотрите они вот они у меня вот один лепесток 23 петельки вот это второй лепесточек и вот это вот третий лепесточек. Количество петелек и лепесточков можно выбрать совершенно любое. Я вам показала и рассказала основные приемы, которыми я пыталась украсить свои варежки вязаные. Надеюсь, что вам было все понятно. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.